Сейчас я вновь покажу вам кое-что стоящее из игры Overwatch, а именно оружие турбосвина – металломет. В игре металломет выстреливает зарядами металлических обломков с большим разбросом и малой дальностью полета. В альтернативном режиме он запускает шар из металлолома, взрывающийся на некотором расстоянии и разбрасывающий осколки из точки взрыва. Это лего-оружие копирует все основные черты пушки из игры и отчетливо передает всю силу персонажа. С ним можно почувствовать себя по-настоящему непобедимым и вдохновиться на новые победы. Модель из Лего очень продумана и вмещает в себя множество интересных фишек, как по мне экземпляр вышел успешным. Пришло время показать вам одно очень интересное оружие, а точнее двуствольный дробовик, сделанный из лего. Специально установленный в него механизм позволяет совершать все те же движения во время перезарядки оружия, что придает ему особого шарма и атмосферы во время игры. Стоит отдать должное и дальности стрельбы. Она здесь по-настоящему не маленькая. С этим дробовиком можно запросто стрелять через пол комнаты и попадать прямо в цель. Также он, как вы видите, очень просто заряжается, отчего имеет приличную скорострельность. В общем, пушка выдалась на славу. Ее создатель однозначно заслуживает уважения за проделанный труд. Следующее оружие будет все из той же серии игр, и на этот раз станет повтором КТ-4. В игре пушка сразу выделяется своими специальными эффектами, но и в жизни она, скажем так, ни капли не уступает. Для этого создателям пришлось снабдить ее специальными светящимися патронами, которые делают ее неописуемо крутой в темноте. Каркас же оружия тоже очень стильный. Вот смотрю я на него и не могу поверить, что кто-то реально догадался повторить пушку из игры при помощи Лего. Да еще и так правдоподобно. К тому же вы только зацените, какая она большая в руках у парня. Да, это наверное именно та работа или хобби, о которых не стыдно никому рассказывать. На очереди оружие, которое непременно зайдет каждому фанату вселенной Overwatch, А в частности игрокам за Анну, ведь это ее биотическое ружье. Каждому игроку известно, что стреляет оно специальными дротиками, которые могут восполнять здоровье союзникам и наносить урон противникам. Также у него имеется оптический прицел, благодаря которому можно совершать максимально точный выстрел. Все эти факторы соблюдены в этой модели, и она точно передает сущность персонажа из игры. Такая снайперка понравится каждому любителю оружия, даже ничего не знающему об Овервотче.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 Лего HK416C – это копия штурмовой винтовки из шутера Rainbow Six. 416C карабин – это ультракомпактный вариант с укороченной трубкой буфера отдачи и компактным выдвижным прикладом. Игрушечная модель соответствует всем характеристикам из игры и в точности повторяет ее формы. Разве что цвета, в которых она выполнена, более яркие. Пушка очень круто стреляет, скорость полета патрона и дальность стрельбы отличная. Стоп-стоп, погодите-ка.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 Увидев эту вещь, я чуть было язык не проглотил. Ведь она настолько красивая, и так хочется ее себе. Это оружие из игры Black Ops 3, которое носит название «Слуга Апатикона». Внешне она похожа на какое-то страшное чудовище, отдаленно напоминающего жука с множеством глаз. Об этом говорит наличие усиков, зубов и лапок. В то же время к оружию прилагаются крылья летучей мыши. Стоп, что-то я запутался. В общем, вещица криповая однозначно. В нее встроена красная подсветка, придающая еще больше атмосферы. Очень качественный косплей.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 Следующее оружие, которое я вам покажу, на фоне предыдущих будет немного попроще, но и сделано оно совсем в других условиях. Здесь парнишка самостоятельно из лего деталек собрал HLX4 и не просто сделал ее визуально похожей, но и добавил очень клевые эффекты по типу того же открывающегося магазина. Все это добавляет жизни в работу и делает ее куда более красочной и запоминающейся. Кстати, напишите в комментариях, делали ли вы когда-то или быть может у вас была мысль попробовать повторить модель из пушек или чего-то другого в реальности. Давайте обмениваться опытом.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 о ней. Пришло время вновь затронуть оружие из игр. И на этот раз им будет арбалет из Team Fortress 2. Арбалет крестоносца это созданное сообществом основное оружие для медика. В целом это деревянный арбалет с металлическим стволом, прикрепленным к канистре, в которой находится шприц для его выстрела. Модель же из Lego идеально передает все основные черты этого оружия. Цветовая гамма подобрана изумительно. Пушка полностью соответствует своей игровой версии. Также значок медика у нее присутствует как на канистре, так и на раме арбалета крестоносца, что не может не радовать истинных фанатов игры.